Всем большой привет! Это... Ну, плывите, их теандры Это... Это... С Римбуева, да? Второй день на Становом. Сегодня с утра солнце. На улице за 20. Жара. Хорошо вот на этом, на воде прохвата, да, и обдувает. О -о -о. А на берегу вообще, блин. А вообще жара. Все, ребята в уже набрали воды. <сёк> ну, блин, торопится. Наивные Торопится, да? Наивные, да, да. Да, да. Вот она. Да. Южная, все-таки держи. Смотри, <сёк> <сёк> <сёк>. <сёк> кто туда ушел. А Вовка не хочет никуда. По ван, рукой. Это наш пожарный. Видите, не клюет сегодня, вообще не клюет. На данный момент только есть один окушок и один щупачок. Все. А, этот самый. А у ловки поется песня Я люблю шевелиться. В очередной раз мы шли на водоем. Группа товарищей единомышленников. пытается изловить какую-то селедку. Вот. Но рыба сегодня против нас. Вчера вроде бы что-то поклевала, какая-то гадость. А сегодня нет тишина. Я Саша даже психолог пошел в лесу искать рыбу. Клюква говорит, До хрена старый прошлогодний. А рыбов-то нет. Если есть интернет, рыбы. Да, если у кого-то есть интернет, если есть у кого-то интернет, загуглите, где рыба в, этом, в этой ляге. Потому что так, визуально, так в этой ляге рыбы нет. Дон. Дон. А так, в принципе, что? Солнечно, тепло. Мухи не кусают пока. Я, Саша, снимать что ты делаешь или не снимать? Молчит, молчит. Ну, ладушки, что Всем привет. Вечер в хату. не день в хату. Махнат сила. Вот, Александр Владимирович вытащил вот такого воконя. И сейчас э, группа единомышленников, да, группа единомышленников вот, пришла, да, пришла обмывать. Закон Палыча не отменял, не отменял никто. Вот, Потому что если... Да, если сегодня будет так клевать, то точно к вечеру никто не налокается. Вот, потому что как-то это... Как-то возвращаясь к предыдущему видимо. Рыбы невидимо. Да-да-да, да. на берег. Вон там в операция какой-то еще стоит с фото-видеофиксации. Какая рыбина столько и наливай. Не скажу, что очередная, неочередная размотка. За... Клапана Да нету ничего ага. Ха -ха -ха. Что, Это красноперка была Апсасана ага. и выброшена Вот так вот ага. да. Здесь же больше щук таких больших нету Не знаю что снимаю Что-то что снимаю себя как вот как папа с рацией а то они да они достали а мы нет еще Размотано до конца и дамы нет и дамы нет Дергается нет. Немножко вот как бы типа еще чуть-чуть бы и она бы сдернула бы наверно. Так. сырога такая нехилая. Тебя так то есть? Ура, ура, дулу Поймали! Ох, ох, ох, ох, ох, Продолжаем наш репортаж со Станового. Наши друзья устанавливают очередного живца, а мы проверяем рогатку. Главное, чтобы у моего головного друга был подсак в руках. Да. не да. знаю, размотана, а что там, не знаю, вы же уже видели, у нас <смех>, размотки были Как-то она неактивная такая, да? Ну ладно Не знаю, не знаю, тоже, блин. но размотана хорошо Вся сработал театр оп, оп. тащу тащу тащу тащу тащу тащу тащу хоп хоп хоп и никого вот смотрите и что и вы хотите ну, ничего Гоу просто видео подтягиваюсь, нас он что-то несет. И ветровольдение, да? В течение, что ли, на воде появилось? Она, ну, кстати, вот, тык но ну, под водой просто. И толстая. Смотри, рыбаки, О -о -о. озеро Становое, красивое такое, В любое время Куда. Тетя Люся, привет. привет. Соснового. Да. Вон смотри, видишь? на поверхности, опять какая-то там, буравчик такой ходит, смотри, желчь, она как волна такая большая, что-то они там достали. чем сразу ругаться -то? Вот ничего, как ты сказал, как ты сказал, так и получилось. Ничего страшного. Ох, нет. ничего хорошего. Ух ты, говорит, мы ее не будем наживлять. Ох, какая... У нас размотка, ну, что там... Никто не знает Еще и зацеп Видел, да, ее? Блин, она за корягу все замотала И ушла не ушла Ходит Почему там все время с тобой так не везет? Ну давай, дернись. Только что же бегал, карантец. Я отпускаю. Она жиг-жиг-жиг пробежала. Голода ничего не видят, то блин. Но если оборвем... Оп. Стальной поводок... Львется легко И непринужденно Да Андрюха, извини, братан Ну ты ее видел Блин, пять килограмм Пять с половиной Ну как она по-другому-то не могла оборвать Я думаю, что даже пять шестьсот восемьдесят три Да Я с тобой полностью согласен да. Как так-то, блин? Уже здесь уже не первая такая Бим-бим-бим а, Если б я знал, что она такой. Я бы не даже дергать стал. ну под саком бы его. сработала рогатка, но мы не знаем. Ты же подсак приготовил. Даже не хочется торопиться. Ну <плых> ладно. <плых> кто-то ходит, кто-то бегает, кто-то вообще побежал, побежал. Я не хочу ее. Подожди, подожди, подожди. Ну, ночь. Это ушистая щучка. Как ее, если она загутила? Ребята очень ревнуют. Ребята ревнуют. Потому что, ну как бы типа, да, не мы же здесь ставили тогда. Ну они же достали. Ну, следующую снимите туда. Вон там. А мы вот тут попытаемся. По так уже готов? Вообще, что опять какая-то коряга. Была. Двигается. Маленькая такая. Ячейку пропадает. Закончили очередной рыбный день. Немножко подергали кильков ну, По всячески, но на спине-то так слабовато вот. В основном потяпало на, это, на крюки вот. Мелочь старались не брать, но бляха Что сделаешь, если они падлы заглатывают до самой Америки Вот, поэтому что, Ну, вот так вот Вот так вот Паяли ухи, сегодня вдоволь вообще от пуза ухи нажрались. О. Все, все хорошо, все довольно, всем прикольно, всем весело.